Друзья, всем привет, с вами как всегда Максим Муромцев. В этом видео я расскажу вам, как изготовить и смонтировать вот такие 3D панели. А хотя нет, давайте лучше вот эти. Сегодня мы э, у наших друзей находимся в гараже. Э, ребята занимаются изделиями из гипса. То есть всевозможными кирпичиками, 3D-панелями, ну и все, что с этим связано. То есть бюджетный вариант изделия, допустим, кирпич такой в магазине цементно-песчаный будет стоить 1000 рублей, да, здесь они его делают по 300 рублей на продажу. Вот, Мы у них его часто берем под покраску, под разные дизайн-проекты. Сегодня решил записать видео о том, как изготавливаются 3D-панели из гипса. То есть есть производители форм это тоже будем говорить, это бюджетный вариант для тех людей, которые хотят сэкономить на этом деле. То есть ни в коем случае не для тех, кто хочет потратиться. Вот. Значит, есть производители форм. Мы заказывали форму в основном в Омске. Два производителя там есть. Ссылка будет под видео. Значит, пластиковая, пластиковая форма. В нее заливается гипс. Вот. Высушивается примерно минут 15-20 и достается готовая панель. А, будем так говорить, геометрия не очень, но а, работать с этим материалом тоже можно. Сегодня я без своего микрофона, ну, какой был, в общем, а, что нам для этого понадобится: пару ведер, а, ну точнее, три ведра, одно большое, где будем смешивать воду с гипсом. Ну и две емкости под сам гипс и под воду. Гипс мы самый дешевый сейчас используем это гипс-строительный алибастер. Вот, взяли в обычном строительном магазине. А вообще, вообще, когда мы занимались 3D-панелями тоже, мы лили, лили из g 16 и, по-моему, Г-16, я уже точно не помню, вот g 16 они прям идеальные получаются панели. Это самый бюджетный вариант, чтобы действительно сэкономить денег. Мы для клиента, для своего, как раз сейчас в проект заложили, но сделали ему очень большое удешевление. Значит, смотрите, в емкость. Мы сначала выливаем воду, выливаем воду. Сколько у нас литров в этой Сколько? 4, 4 литра. Вот. и гипса тоже примерно столько же. Ну, с этой историей лучше работать в роспираторе, но у нас не те условия. В общем, мы сейчас просто... Мы сейчас, мы сейчас в гостях. Никакие, э, никакие технологии я не соблюдаю, чтобы показать вам, насколько все это просто, чтобы вы понимали, что ну, каждый человек может это сделать э, в домашних условиях. Вот. Мы не стали лить это у клиента на объекте, ну, по соображениям чисто красоты у нас там уже лежит ламинат. У нас уже стены частично покрашены. Вот, а расход гипса сейчас я делал на глаз. Ну и расход воды примерно одинаково сделал с гипсом. Вот. Вообще, раньше, когда мы работали в этом направлении тоже, мы делали все исключительно по весам. Гипс у нас э, не летевой, поэтому лучше это все простучать, чтобы вышли пузыри все наверх, чтобы на получается на, лицевом, на лицевой части не было никаких раковин. Столешка у нас должна быть в уровень. Здесь э, такие условия, будем говорить, гаражные, но более-менее здесь уровень есть. Э, сейчас пройдет э, 15 либо 20 минут. Высыхание зависит от чего? От температуры воздуха в помещении. Вот, э, у нас сейчас на улице лето, обогреватели никакие не включены, но здесь будем так говорить прохладненько на самом деле для этого дела. Но э, минут через 15-20 будем продолжать видео, будем вытаскивать нашу панель. Ждем. Прошло минут, наверное, 20-25. Э -э наша панель готова, но она, естественно, влажная. То есть, ну, вот, можно посмотреть, что она еще морается. Вот. Э -э тут температура воздуха у нас 20-21 градус. Ну, то есть, реально низкая, не для этого. Э -э обычно мы такие 3D-панели дел делали при температуре градусов 30-35. Тогда они очень хорошо получаются. То есть... Просто берем, раскачиваем пластик, раскачиваем, получается, берем за углы. Вот. И вот у нас такая с вами получается панелька. Но это самый прям реально бюджетный вариант. То есть, видно нет на, на отражение. Самый бюджетный вариант, почему? Потому что гипс, ну, на самом деле, так себе, это, мягко говоря, он для этого не предназначен. Но если вы действительно хотите сэкономить денег, как бы, и получить какой-то рельеф, ну, вот это как раз та история. Это вторая часть видео. Мы приехали на наш объект, на котором необходимо в зоне коридора выполнить одну стену из 3D-панелей, которые мы согласовали с заказчиком, а именно вот эту модель, которую мы заливали в том самом гараже у наших знакомых. Значит, как я и говорил, панели у нас уже высохли. Для монтажа этих панелей нам понадобится обычный уровень. Будем использовать все самые простые инструменты, которые есть у обычного человека в квартире. Значит, ножовка с мелким, либо с крупным зубом. Ну, что у кого есть. Обычный угольник, карандаш и рулетка. Значит, что мы сейчас будем делать? У нас 3D-панели пойдут по этой стене. Будем начинать от входа. У нас уже уровень выставлен. То есть у нас все полы залиты нивелиром. Вот, в уровень. И будем начинать укладку, получается, этих 3D-панелей от нашего плинтуса. Плинтус у нас полиуретановый, все уже покрашено. То есть у нас на этом объекте осталось доделать только вот эту стену. Стена из 3D-панелей, она выполняется после плинтуса. И после натяжного потолка. То есть подгонка будет ровно под потолок. Значит, что мы сейчас будем делать? Я вам покажу, как мы будем это наносить. Первоначально стена грунтуется, 3D-панели тоже грунтуются. Вот. Укладывать мы это все будем вот на такой вот состав для гипсовых. Получается изделий. Значит, геркулес. Купили мы его в Леруа Мерлен, город Тюмень. Мешочек порядка 150 рублей. Вот. Ну и все, погнали. Наша стена чуточку просокла. Все панели мы прогрунтовали. Сейчас мы будем разводить необходимое количество растора на несколько панелей. Будем так говорить, чтобы пристреляться. Вот. мы его будем вручную шпателем, то есть без миксера. Опять же повторяюсь, для того, чтобы ну, каждый человек мог, не затрачивая денег, а, с самыми простыми инструментами это все дело сделать. Почему не обязательно брать миксер? Потому что объем смеси небольшой, его можно и размешать обычным шпателем. Консистенция клеевого состава должна быть, ну как, как вам сказать, масло, масло, подтаявшее масло, вот. то есть сметана 25% возможно, чтобы можно было удобно работать с этим составом. Что я понимаю под словом удобно, это когда можно панель приклеить и немножко ее корректировать. Панель из гипса, она в себя влагу впитывает очень хорошо. Вот, поэтому высыхание будет быстрым. Ну, то есть, схватывание гипсового клея с основанием стены и с самой нашей 3D-панели. Стена у нас, могу сказать, не идеально ровная. То есть мы ее специально не равняли, не подготавливали никак. Наносить мы будем ее, соответственно, не гребенчатым шпателем, а обычным шпателем. По той причине, что у нас она неровная. Она есть с бугорками в некоторых местах. Мы их тоже убирать не стали. Опять же скажу, что лучше, конечно, все это подравнивать, но принцип вообще вот этого видео всего, то что я сейчас записываю, это лишь для того, чтобы показать, как это можно сделать с минимальными затратами и обычными руками человека, без всяких дополнительных навыков. ее укладывали не на гребенку, у нас вот здесь стена ровная, у нас есть щели, ну то есть зазоры между, получается, стеной и самой панелью. Если оставить их пустотами, то через некоторое время вместе стыка образуются трещины проверенные. Вот. То есть мы их заполняем, чтобы у нас щелей в местах стыка никаких не было. То есть в этом месте панель будет прибегать к стене полностью. Следующие панели у нас будут монтироваться таким же образом. В процессе работы буду показывать, что мы дальше будем делать с этими стыками. этих панелей у меня по времени ушло примерно 35 часов вот <къем> панели у нас подсохли сегодня мы будем затирать а, меж плиточные швы вот смотрите значит вчера при монтаже панели я сломал две панели вот а, ни в коем случае если у вас такая ситуация возникнет не выбрасывайте их, не снимайте и вообще в принципе не переживайте ничего страшного не произошло Вот а, значит а, на этих трещинах которые появились сделайте такое Возьмите любой инструмент, который под рукой, ножик, отвертка, расшейте поглубже, чтобы у вас эти были трещины. Вот. Потом их грунтануть и замазать тем составом, которым вы будете замазывать межплиточные швы. Вот. Значит, Что еще хочу сказать. Геометрия панелей из пластиковых форм, как я говорил, не идеальная. То есть они стыкуются, но есть какие-то погрешности. То есть смотрите, у меня отвертка... С этой панели она должна свободно переходить на эту панель, но она у меня вот здесь вот упирается в стык. Вот. значит, вот эта панель чуть искривлена, тоже ничего страшного не будет. Мы этот сейчас стык будем на эту панель будем наносить шпатлевку и тем самым сглаживать ее с этой панелью. Потом все эти стыки мы будем прошкуривать сначала на наждачкой с крупной фракцией, потом, потом еще раз зашпатлюем финишной шпатлевкой и с мелкой фракцией после чего будем уже красить это все дело. ну я вам буду вариант показывать с краскопульта, но такую плитку можно покрасить и губкой. сейчас я замазываю все стыки между панелями, замазываю, не помню говорил или не говорил тем же составом, на который мы и клеили эти самые наши панели. значит Замазываю я резиновыми шпателями для кафельной плитки. Заполняете все стыки. Вот, проходите на один раз. То есть смотрите, что я сейчас делаю. Я сейчас пошел с этого угла и буду проходить, прогонять полностью все стыки в том направлении. Когда я дойду до туда, я встану сюда на второй круг. То есть где-то, чтобы вы понимали, буду базовый слой состава вот этого наносить раза два. После чего я буду шкурить э, грубой наждачной бумагой, после чего уже буду наносить финишную шпатлевку, мы зашпатлевали все межплиточные швы, шпаклевка у нас уже высохла, сейчас нам необходимо вот эти все ошпаклеванные части зашкурить, то есть сделать их как сама панель. Выглядеть это будет следующим образом. Мы берем сначала наждачку, я взял фракцию 80 ю получается. Когда мы шкурим, мы должны чувствовать, чтобы не перешкурить шпаклевку до самой панели. Хотел обратить ваше внимание на то, что при работе с таким материалом, как 3D панели, и вообще зашкуриванием, зашпатлевыванием всех стыков, очень важный есть критерий работать при том освещении, которое реально будет использоваться в данном помещении, где стоят 3D панели. Значит, чем чревато не работать под этим светом? Допустим, вы просто обычную лампочку или ИЧ включите, да? или поставите какой-то прожектор и будете... Всю подготовку делать до покраски под этим прожектором и покрасить таким же образом. Потом придут ээ, там, электрики, суть, или вы у себя будете делать, вы смонтируете освещение, то, которое вы планируете сделать. Каждый шов, каждый стык вы под этим освещением увидите, потому что вы подготавливали под одно освещение, а по факту используется другое. Поэтому это реально очень важно. Мы встряпывались так очень много раз. Но потом мы поняли свою ошибку и начали работать только в тот момент, когда у нас уже было реальное освещение, которое будет в данном помещении, где будут стоять наши 3D-панели. Мы частично зашкурили наши участки стыков. Сейчас я вам хочу показать, что дальше требуется сделать с местами соединения этих плит. Есть такая вот паста Knauf Rotband. Значит смотрите это приблизительно как шпатлевка шитрок у нас сейчас она под рукой оказалась мы будем работать ей то есть берем также на шпатель место соединения получается плит и начинаем ту же самую процедуру то есть что мы получается сейчас будем делать Смотрите, тем составом, первый раз, которым мы наносили все, работали, он идет с крупной фракцией. То есть у него, когда вы шкуриваете его, получается, что он не идеально гладкий становится. У него есть различные царапины. Шитрок и кнауф-паста – это очень такие мелкозернистые шпатлевки, с помощью которых можно добиться идеального результата. То есть После чего мы будем брать мелкую наждачную бумагу, и мелкой наждачной бумагой вышкуривать вот эту пасту на нашей стенке после ее высыхания. Высохнет она на самом деле очень быстро, потому что гипс в себя очень хорошо впитывает влагу. Вот. И он с этой шпатлевки, он ее впитает минут за 15. То есть минут через 15 мы ее на самом деле уже можем проходить. Ну, смотрите сами по месту на ваших уже панелях, какая впитываемость будет я вот эти сейчас панели перед нанесением финишной шпатлевки шпатлевать не стал что сказал перед нанесением финишной шпатлевки я их не стал грунтовать вот. почему? Да для того, чтобы просто процесс высыхания финишной шпатлевки ускорить, на самом деле на текущей на текущей стенке на качестве это никак вообще абсолютно не отразится то есть просто берете наносите шпатлевку не старайтесь ее разгладить прямо идеально идеально у вас все равно не будет идеальность вот этих всех получается неровностей вы будете создавать тогда, когда будете уже непосредственно вышкуривать вот этот участок мы зашпатлевали у нас прошло минут 20 я дошкуривал еще другие части сейчас я вам покажу как будет выглядеть финишная шпатлевка после того, как я пройдусь по ней наждачной бумагой как вы можете видеть, шпаклевал я специально не аккуратно, Для того, чтобы показать, насколько это быстро и легко, можно сошкурить наждачка 320. Смотрите. Смотрите, вот из такого состояния, Получается, базовые шпатлевки мы его отшкуривали вот в такое состояние. Тут вы можете видеть, что есть различные тоже раковины полости. Вот. Можно здесь тоже увидеть. Потом мы будем еще прорабатывать вот эти все примыкания к стене. Вот. То есть в таком состоянии. Это подготовка базовая под финишный слой, слой шпаклевки. Потом мы наносили финишный слой, он у нас выглядит вот так с такими неровностями. После чего мы его вышкурили вот до такого состояния. Это уже предпокрасочное состояние, больше уже вот с этим участком больше уже делать ничего не придется. Наша стена готова, стыков на стене у нас уже сейчас не видно. Мы будем сейчас ее красить краской английские краски. Little Green. Классная у них укрывистость. Но баночка краски. Вот такое стоит порядка 800-900 рублей в Тюмени. Красить мы будем краскопультом. Сразу скажу почему. Потому что это у нас реальный объект. Это у нас не тренировка. И нам здесь нужно необходимо, будем так говорить, качество на высшем уровне. вот но также могу сказать что э, данный краскопульт я вам его покажу описание будет под видео э, вы можете взять в прокат э, если вы находитесь в тюмени то это магазин молоток у нас такое оборудование имеется поэтому мы в аренду ничего не берем но могу сразу сказать такого формата панели можно покрасить реально губкой но это для совсем для дома будем так говорить ну что начинаем красить погнали как вы можете увидеть полностью все стены весь потолок все проемы дверные другие помещения пол все здесь заклеено малярной пленкой это важно вот мы сейчас закрыли базовым слоем базовым мы всегда закрываем белым чтобы посмотреть качество стыковки закрываем более дешевой краской значит смотрим качество стыковки плиток смотрим какие изъяны на плитке могут быть если такое выявляем то мы еще раз прошпаклевываем частично даем высохнуть и начинаем только тогда закрывать более дорогой уже финишной краской еще хотел обратить внимание на один очень важный момент Когда вы красите с краскопульта не забывайте одевать респиратор. Я сегодня его забыл ощущение не из приятных пыли мелкой от краски очень много дышать тяжело но ну, я представляю а точнее я не представляю что там творится в моих легких. Хотел обратить ваше внимание если вы решили красить краскопультом и красите его в первый раз есть очень важные покраски правила смотрите, Сопло краскопульта должно быть всегда параллельно а, той поверхности, которую вы окрашиваете. То есть вы должны красить ровно параллельно. Движения должны быть ровно параллельными а, стене. А, нельзя водить вот таким вот образом. Чем это чревато? Здесь а, получается, где у вас ровно параллельно в самое короткое расстояние будет жирный слой краски когда вы будете уводить вправо либо влево будет тонкий слой краски и у вас ту разницу слоев будет видно. То есть когда вы держите, то вы его держите ровно параллельно неважно вверх это вниз, но никогда не должно быть вот таких движений. Что мы приступаем базовый слой у нас уже высох. вот сейчас мы будем наносить финишный слой нашей краски. она у нас будет цветная. поехали. Ну что, как вы видите, наша стена готова, значит покрытие у нас получилось абсолютно монолитным, стыков не видно. Выкрасили мы в такой цвет, который пожелал заказчик, исходя из всех цветовых решений в этой квартире. Значит, что хочу сказать. Сейчас мы с вами посчитаем количество дней, количество денежных знаков, сколько мы на это потратили, нервов и сил. На самом деле, абсолютно неважно, как выглядят 3D панели. Они могут быть вертикальные, горизонтальные, диагональные волны. Они могут быть сотами, они могут быть зебрами, они могут быть разными большими пузырями. То есть, все зависит от той формы, которую вы выбираете. А также от вашей фантазии. То есть, если она у вас есть, и вы предложите заводу-изготовителю свой вариант рисунка, они вам могут изготовить матрицу, а потом соответственно и форму. И вы сможете спокойно сделать тот рисунок, который вы захотите. По изготовлению, монтажу, покраске, шпаклевке, шкурению и всему прочему, что связано с этим процессом, все абсолютно одинаково на всех рисунках 3D панелей. Если бы вы захотели приобрести данные виды панелей, либо любые другие виды панелей в магазинах города Тюмени, сейчас у нас 2017 год, то вы бы приобретали их по цене 3200 рублей за квадратный метр. Ну и возможно, вам бы продавец еще мог сделать скидку там в 5-10%, не больше. Почему я это знаю? Потому что с 2015 по 2016 год мы занимались изготовлением и реализацией вот этих самых 3D-панелей по городу Тюмени. И в магазины мы выставляли по рекомендованной розничной цене 3200 Исходя из этого, на 10 квадратных метров, то есть конкретно на эту площадь, вы бы потратили 32 тысячи рублей. Плюсом к этому, вы за 10 квадратных метров заплатили бы еще по 2000 рублей за квадратный метр. Это за монтаж и покраску этих 3D панелей. Итого, сумма у вас в итоге готового изделия на стене в 10 квадратных метров стоила бы вам в 52 тысячи рублей. Смотрите, сейчас я вам приведу в пример. Изготовление 3D панелей Из самого дешевого Алибастра Который у нас в Тюмени есть Его стоимость за мешок 178 рублей У нас сейчас 2017 год Цену я говорю строительного двора Значит смотрите На стенку в площади 10 квадратных метров Нам понадобится 40 панелей Одна панелька 0,25 квадратного метра На одну панель примерно уходит 4 килограмма я не говорю про воду. 4 килограмма гипса. Мешок, который мы за 178 рублей покупаем, он у нас весит 30 килограмм. То есть с одного мешка у нас получается 7 панелей. 7 полноценных панелей. И там 7,2, 7,5. То есть на весь объем в 40 панелей в 10 квадратных метров нам понадобится 6 мешков. 6 мешков по стоимости это 1068 рублей. Плюс вам понадобится 500 рублей примерно, чтобы доставить этот гипс. Но если вы хотите его еще и, чтобы вам подняли в то место, где вы будете заниматься литьем этих 3D панелей, ну, ради бога, как говорится. Значит, форма сама, мы ее заказываем в Омске. Ссылка будет в описании под видео. Форма стоит 2 плюс доставка до Тюмени 500 рублей. Итого... Сумма а, на итоге значит, всех необходимых материалов для того, чтобы сделать такую вот стенку 4568 рублей. Вместо 32 а, если бы вы взяли в магазине готовую, а, готовый продукт. Сейчас я хочу вас сориентировать а, по времени, которое я затратил на изготовление и монтаж этих 3D панелей. А именно, порядка 5 дней у меня ушло на отливку и просушку этих 3d панелей то есть два дня я лил и три дня я сушил 5 дней промежуток после чего я вечерами в свободное от основной деятельности приезжал на этот объект время то есть примерно с пяти и до девяти часов вечера я потратил пять дней то есть по 4 часа я потратил пять дней чтобы смонтировать зашпатлевать прошкурить и покрасить эту стену то есть в совокупности это 10 дней если вы захотите ускорить этот процесс, то вам понадобится примерно ну, 6-7 дней реальной работы с просушками, с изготовлением. Но я могу сказать так, работа очень кропотливая, работа не любит нетерпеливых людей. На середине данных этапов хочется просто плюнуть, развернуться и сказать, нафиг я это делать не буду. Но когда вы начинаете считать экономику, да, то вы понимаете что четыре с половиной тысячи рублей либо 52 тысячи рублей как бы есть разница за примерно 10 дней работы надеюсь данное видео было для вас полезным и вы не зря потратили все это время пока смотрели этот видеоролик полный обзор квартиры смотрите чуть позже на нашем youtube канале а пока ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что с нами. До новых встреч. Пока.